Смена проявить как спортивную подготовку, так и технические и цифровые навыки. Например, если люди играют в доту, они после этого выходят в физическую площадку, и на той же самой э, подложке, как будто они в, в игре, в компьютерной игре находятся, они э, тоже выполняют определенный, определенный набор э, спортивных, э, ну, назовем это квестом, да? То есть определенная определенная физическая активность, которая